Всем русский мир и слава России! Это все Радченко и проект Форпост около войны. Сегодня глобальный Запад по факту находится в состоянии необъявленной гибридной войны с Россией. Эта война проявляется в разном. В поставках вооружения и наемников, экономических санкциях, русофобии и политике отмены русской культуры. Но это также проявляется в репрессивной политике по отношению к русским активистам. Александр Франчетти, один из участников «Русской весны» в Севастополе, командир группы самообороны «Северный ветер», в сентябре 2021 -го года был задержан в Пражском аэропорту и провел более года в чешских застенках из-за надуманного обвинения в терроризме. Его хотели депортировать на Украину, передумали, а в итоге освободили. Об истории этого дела поговорим с бывшим политическим узником Чехии в этом большом интервью. — Слава России! — Добрый вечер. — Все ли севастопольцы знают, что такое «Северный ветер»? — Я думаю, нет. В какой-то славе особо мы там не стремились. Вот. Вообще, мое появление в медиапространстве в то время, 2014 15 год, было прежде всего связано с выборами, которых я... Попытался поучаствовать в муниципальных и проиграл. Вот, а так рассказывать и светиться, меди медиализировать себя желания не было никакого. Но тем не менее ты упомянул эту организацию. Это было одно из подразделений Севастопольской обороны? Ну, в рамках Севастопольской обороны э была организована эта группа. Потому что было такое белое пятно в Севастопольском лесничестве. Вот И вы закрывали момент. это пятно да. своей организацией? Да, ну группой. Но ну, это все что решение принимали каждый человек. Это была его личная ответственность. И каждый пытался помочь тем, что он умеет. Моя тема была, состояла в том, что я достаточно много раньше времени проводил в лесу, в одиночку, и подумал, что было бы хорошо узнать э, маршруты, э, то есть севастопольского лесничества, потому что вообще мой приезд сюда он не был связан с присоединением, тогда речи об этом не шло, а скорее с тем, что украинские, вот эти праворадикальные организации э, начали усиленно повторять свою мантру, что Крым будет безлюдным э, или украинским. Да, украинским либо безлюдным, да, да это известно да, еще да. с начала 90-х. Да, и, собственно, я ехал для того, чтобы э, ну, мы все, собственно, э, наше становление моего поколения происходило на фильме «Брат», uh -huh. тоже то есть за Севастополь. Вы у меня за Севастополь ответите, помните. да И плюс еще, все-таки на тот момент у меня была девушка из Севастополя, ее семья военных моряков, и я понимал, что нужно что-то делать и в крайнем случае вывозить ее отсюда. То есть я ехал, собственно, на, в войну. Вот так скажем, я был готов к тому, что и был уверен, что здесь начнутся боевые действия. Вот так, наверное. <свят> <свят> Давай тогда сделаем следующим образом. У меня сразу уже из твоего ответа сформировалось несколько направлений следующих вопросов, но я попытаюсь их раскручивать поочередно. А ты до 2014 года в Севастополе бывал, ты родился здесь, ты знал город? Нет. Я был в 2013 году в Севастополе, у нее же, мы там встречались несколько лет, но с девушкой так получалось, что это было всегда не в Севастополе. Тем более я, ну, это известный факт, жил в Праге, угу. а, то есть я, в Россию я выезжал постоянно на разные частные спортивные контракты. Вот. Ну, много времени проводил, где-то, наверное, полгода в России, полгода в Чехии, в Праге. Вот. Тогда расскажи, пожалуйста, как ты оказался в Праге, откуда ты туда приехал, почему ты туда приехал, вот, и, собственно, почему ты оказался в Праге уже после вот этих событий, и доведя эту, эту историю до того, что тебя там задержали. Я не пытаюсь сейчас, э, чтобы ты... Ну, я бы не хотел, чтобы ты рассказал сразу все, вот, но откуда ты, как ты туда попал, и почему ты решил оставаться там после этих событий? Я родился в Воронеже, mm -hmm. и до 98 -го года там и жил. Тренировался профессионально. Но в те годы 90-е мы их все... Помним, наше поколение, были лихие. И в какой-то момент, думаю, да, пора уже посмотреть мир. Я уехал просто одним днем. Сел, решил, сделал паспорт. Уехал сначала в Словакию. Посмотрел, неделю погулял. Думаю, нет, не нравится мне Братислава. И поехал в Прагу. Ну и так оказалось, что у моего тренера, его друг, долголетний жил в Праге и просто так и остался потом встретил там тоже свою будущую жену буквально наверное месяцев через там семь-восемь и вот оно как-то засосало наверное так скажем первые полтора года конечно тянула домой но все-таки все-таки все-таки я там остался тем не менее, конечно, и в том же 98-м, 99-м, каждый год я несколько месяцев проводил все равно в России. То есть, как uh -huh. таковое, не уезжал совсем. Ну, а что касается <coughs>, того факта, что меня там задержали а, после событий 2014 -го года, я хочу напомнить, что в 2015 году наш МИД... Официально предупредил россиян, участвующих в событиях русской весны, что их могут там задержать. Я тогда, несмотря на это предупреждение, уехал. Было все нормально, все в порядке. Ну и последующие, собственно, годы. То есть, все осталось так же, потому что, если честно, мне было проще на тот момент зарабатывать там. Вот, как ни странно. То есть там определенные правила, и мне они больше подходили, угу. скажем так. Более успешное там, более успешен там был. Ну, а потом в 2017 году мне, собственно, показали на интернете то, что на меня заведено уголовное дело, я рассмеялся. И потом, в 2019 году, собственно, приключилась такая вот история странная. Здесь был фестиваль Победим вместе, на котором присутствовала делегация именно ну, Чехии, Чешка была и э, в Словакии. И ну, у меня несколько человек, там несколько режиссеров достаточно известных российских, это мои близкие друзья, поэтому я, собственно, там и был приглашен. И в заключительном фуршете мы сидели за одним столом, мы разговорились, кто есть, кто и что и как. Эта чешка очень внимательно и подробно меня расспросила. Ну и уехала. А буквально через месяц я вот начал выезжать на машине туда И прям перед границей звонок от дочери, она говорит, папа, здесь медиа медиаскандал, про тебя там и по радио, и по телевидению, что террорист там, та-та-та. В общем, вплоть до министра иностранных дел там выступили. Вот. Ну, я так подумал, подумал, подумал, подумал, но я поступил по-своему. Я на машине, тем более машину мне надо было вывозить, я ездил на чешских номерах здесь. Ну, я за пять дней из Севастополя через Санкт-Петербург, через Финляндию, Швецию, Данию, Германию прыгнул на 7000 тысяч километров туда. И все было в порядке. Затем оттуда уехал в Сербию. То есть никаких задержаний, ничего не было. Хотя по бумагам, которые я уже смотрел в заключении, уже был ордер на мой арест. Но это ордер не международный. Интерпол отказался, потому что Интерпол не занимается политическими так скажем, преступлениями. Да. И это было в рамках международного договора между Чехией и Украиной. Но по еще дополнительным косвенным, разным там и бумажкам, я выяснил, что инициаторами этого уголовного дела были не украинцы, а чехи. То есть это они на основании вот этого вот разговора на этом кинофестивале собрали дополнительную информацию и вбросили украинцев то есть это абсолютно точно сейчас это вот факт кто была эта девушка женщина которая тебя расспрашивала благодаря которой чехи возбудили на тебя уголовное дело я не знаю я думаю этим должны заниматься соответствующие спецслужбы выяснением, кто она режиссер я даже, если честно, не помню, что за фильм она привозила. Но то, что это была она, это очевидно. Потому что э, таких совпадений не бывает, угу. что она появилась. И вдруг через месяц э, там про тебя все все знают. И это очень громко все гремело там пару дней. Что тебе вменили в Чехии? Терроризм. Особое, особо тяжелый акт терроризма. А в чем тяжелый а терроризма заключался, если на 7 а В том, что я описывал в одном из видео задержание якобы группы вооруженных людей, у которых оказалась с собой еще и взрывчатка. А вообще эта вся история была такой, такая как бы лайтовая. Один из участников моей группы, сейчас он очень известный человек Даян берич снайпер uh -huh. uh -huh. нет нет он серб uh -huh. это очень известная личность новороссии вот. это мой близкий очень друг так вот, он одиночник, и он обнаружил эту группу, а по умолчанию мы должны, он должен был со мной связаться, и я должен был информацию просто передать дальше. Так вот, само это действие, что я и сделал, само это действие чешскими, чешским законом трактуется как участие в особо тяжелом акте терроризма. Причем до 2017 года там была одна статья, это организация преступной э, группы, но э, после редакции 2017 -го года э, эта уже э, статья переквалифицирована и дополнена как терроризм. Ага. Соответственно, цель и задача э, чешского правосудия или чешской прокуратуры была в том, чтобы на э, суде переквалифицировать с этой статьи на терроризм. Это от 20 лет до пожизненного. вот. Но mm -hmm. они не смогли этого сделать. Тогда расскажи, пожалуйста, почему они не смогли этого сделать. А тебе... Помогала российская сторона? Тебе помогал МИД, либо какие-то организации с ним связанные? Получал ли ты поддержку от российской стороны? Как бы, вот. и, и второй вопрос. Были ли реальные, объективные основания у чешской стороны тебя на эту статью натянуть? Ну, я начну со второго вопроса. Будет проще, там логично. Основания э, можно придумать любые, как я вот исходя из своего опыта это понял. То есть сначала вообще речь шла о экстрадиции, экстрадиции в Украину. 18 февраля 22 года суд постановил меня выдать. На суде судья так и сказала, что это приравнивается к Чешскому уголовному кодексу. И Прямо описанию эти есть в объединительном заключении. И что это подпадает под статью 311-313 их кодекса «Терроризм». И в соответствии с этим постановили меня выдать Украине. Но 16 марта министр юстиции Чехии господин Блажек отменил выдачу на Украину и экстрадицию кого-либо. Потому что начались военные действия, и их посольство якобы там было эвакуировано и не могло контролировать. То есть меня должны были выпустить 17 марта. Мне ничего никто не сказал. 31 числа на меня, оказывается, завели дело о терроризме в Чехии. И только 21 апреля меня якобы выпустили из тюрьмы, и тут же на территории тюрьмы задержал отдел по борьбе с организованной преступностью, и предъявили мне обвинение в, а, уже вот, по этой статье. Мы можем сделать небольшую врезку вот, твои воспоминания о произошедшем вот, с твоим задержанием. Как это было? То есть, что тебе сказали? Александр Франчетти, вы а, свободны, можете отправляться на волю, а дальше тебя задерживают. Можешь просто вот, вот, немножко художественную зарисовку, как это происходило? Ну как, я сидел просто в камере, просто пришел охранник и говорит, ничего не понимаю, но вас выпускают. Собирайте вещи. Ну, собрал все вещи, но интуиции понимал, что что-то здесь не то. Подвох подвох и вот с этими баулами у меня было очень много книг там килограмм под 50 наверное все остальное все что было там ну, вещи какие-то там до да, продукты это все я выкинул ну и соответственно мы дошли до тюремных ворот и там уже стоял э, эскорт э -э, джипов и на меня одели э -э, на ноги наручники на руки шлема какие-то маски Бронежилет, и, в общем, повезли предъявлять обвинения. Вот. вот такой был день. А зачем этот цирк был? Почему тебе потому просто что не что было зачитать цирк. очередное обвинение и дальше продолжить? Потому процесс? что это цирк. Потому что это издевательство, потому что а, они могли издеваться, и они делали это очень тонко, а, очень а, изощренно. Маленькие детали. А, ну, вот, допустим, там везде проскакивает, ну, что у меня больные суставы. Болезнь тяжелые очень, и там нужна постоянная температура. Так вот, когда меня якобы выпустили и задержали, меня перевезли сначала в КПЗ на двое суток, как принято. А потом привезли в эту же тюрьму, внимание, в эту же камеру. Но в этой камере уже было отключено тепло. То есть там градусов 16-17 было и так одиночка и трое суток меня продержали там вот в этом холоде и потом бросили в другую камеру тоже и так я понял что тоже не случайно потому что в этой камере были одни цвета а соседняя была в цветах фиолетовых я говорю для сумасшедших то есть полностью покрашен фиолетовый цвет так, на минуточку. Ну там и тут... вообще это одиночный этаж, там всего четыре камеры, все они пустые были. Это чтобы туда попасть еще внутри тюрьмы, ты должен э, открыть несколько дверей. То есть меня я содержался именно в, на одиночном этаже, в одиночной камере, все время. А у тебя какие цвета были? Фиолетовые, вот они. Тоже фиолетовые. Да, вот это... Меня перевели, я был сначала в одной тюрьме, и 26 февраля, после начала спецоперации, меня перевели во вторую тюрьму, вот в другую увезли и поместили в такую более, скажем так, худшую, с точки зрения того, что там ну, я изолирован был, там не было никаких звуков, ничего, то есть полная тишина. Полностью одиночный этаж. Как ты долго сидел в фиолетовой камере? С, с 20... Нет, сейчас скажу с апреля. С 26-7 апреля. Фиолетовая до, камера. До какого дня? До 20 октября. Все это время фиолетовая фиолетовой камеры. Все это а, время фиолетовая фиолетовой Ты после этого нормально воспринимаешь фиолетовый цвет? Нет, я его и раньше не воспринимал, если честно. А как он влияет на психику? Просто ну как бы я ну, для себя только что от тебя узнал, как бы, что есть вот такой вот метод психологической, видимо, пытки. Вот. Как это воспринимается, вот когда ты там сидишь вот, первый день, второй? Ну как, никак. Это мной воспринималось как нырок. То есть я для себя установил такую программу, что вот я нырнул и я все время на задержке дыхания. Я на это смотрю и стараюсь от этого абстрагироваться, потому что я понимал, что это все делается специально, в том числе там же они включение света каждых 15 минут. Ну, вот днем это заглядывание каждых 15 минут а вечером после 10 каждых 15 минут к тебе выключают выключает свет причем оба два света я уж не говорю про кандалы которые ну во-первых основной обыск каждый день утром обыск камеры тебя и потом любой когда тебя отводят либо в душ либо там звонить это опять обыск кандалы Кандалы, обыск. И так вот по нескольку раз. На прогулку, кандалы, обыск. Пытки, прежде всего, психологические или были физические? Нет, физических не было. Mm -hmm. Я думаю, физические, ну, если честно, это уже личностное, ну, может быть, мне даже было бы проще перенести, потому что я был бы более обозлен, да, и у меня был бы мотив на большее преодоление этого всего. То есть я считаю, что моя психика лучше бы с этим справилась и имела бы дополнительную мотивацию. Вот ты а в итоге сидишь в этой студии, ты не в чешской тюрьме сейчас, да? А как это получилось? Тебя кто-то выручил, тебе кто-то помог, может быть, тебе МИД помог, может быть, какая-то, вот, скажем так, косвенная поддержка да, от России пришла? Ну, расскажи, как это все происходило. Ну, – Во-первых, по поводу нашего Министерства иностранных дел. С самых первых часов они включились моментально, угу. включилось наше посольство в Чехии. И постоянно держали на контроль. Первый человек, который ко мне пришел в СИЗО, это была наша консул Маша Семенова. Я очень благодарен ей. И вообще посольство пыталось всячески там как бы меня поддерживать. Книги бесконечные мне носили. Вот. Ну и по этой ситуации, по самой, то есть сначала мы обратились к одним адвокатам, к другим. Были, не хочу говорить там, потому что выглядит как глупо, но мы попали на деньги, в общем, на адвокатов, которые пообещали. Это было, кстати, в печати сначала, что очень большую сумму попросили за то, что якобы меня отобьют. Ну, деньги какие-то были, и эти деньги пропали вообще. То есть деньги ну, люди отбили, а тебе нет? Да, у меня было семь адвокатов семь. И самое, наверное, плохая плохой опыт у меня был с нашими адвокатами. Я это хочу сказать. Подбирала ее ассоциация некая русскоязычных адвокатов, я так понял, что у них есть какое-то портфолио наших адвокатов русскоязычных в каждой стране. Но в моем случае, скажем так, эти адвокаты не принесли никакой пользы и наоборот. То есть, когда был такой момент, очень интересно, я не буду называть фамилии, когда тебе адвокат Говорит, что готовься, Саша, минимум, от 10 до 15, это минимум, и дальше. Но я ему сказал очень нетрадиционными словами, вернее, нашими традиционными, что пошел ты, и даю я тебе два месяца, и мы заканчиваем совместную работу. Деньги, везде были деньги. Я подписывал кучу всяких бумажек. Бедное наше посольство, бедный наш МИДовский фонд, фонд помощи и поддержки нашим соотечественникам за рубежом. Вот этот фонд, он огромные усилия финансовые прилагал и постоянно финансировал, и результата никакого не было вот сейчас вот уже завершается оплата моих адвокатов которые меня именно вытащили это чешские национальные адвокаты угу. они мы нашли... Чехи. да мы их нашли через мою бывшую жену вот у них не было практики в таких процессах, но сыграла вот эта кастовая система, они из такой очень... Одна из женщин-адвокатов, из очень высокого уровня социальной семьи, невероятно они там богатые, она, она единственный ребенок, и для нее это было игрушкой, собственно. Все. Угу. И я хочу... Это вопрос сказать. престижа? Вопрос человечности. Угу. Этот человек не получил еще ни копейки. Вот сейчас, буквально в конце февраля, наконец, они будут оплачены фондом, но это не вина фонда, это скорее мои вот эти там неправильные какие-то там мы что-то подписывали, бумажки, нужно было их переписывать, то я не мог, то я мог. Вот. Но хочу подчеркнуть, что с июня месяца этим адвокатом не был заплачен даже залог то есть это вообще беспрецедентно вот я им очень благодарен это две женщины и вот сейчас после оплаты мы уже проговорили эту ситуацию они переключатся на еще одного нашего соотечественника вернее белоруса но уже не важно парень который воевал на донбассе ему дали там четыре с половиной года и пересмотрели он подал апелляцию пересмотрели и дали 21 год вот mm -hmm. это да алексей фадеев и я его лично не знаю но он отстаивал донбасс с оружием я считаю что он отстаивал наши российские территории и я буду пытаться ему помочь и кстати говоря фонд дал добро тоже на его финансирование, финансирование, по крайней мере, мы это проговорили. Несмотря на то, что он гражданин там, Белоруссии. Mm -hmm. Был пытаться сделать ему его гражданство, конечно. Ну, вытащили. Гражданин пару. Белоруссии, воевавший на Донбассе, живущий в Чехии. Да. Думаю. И там да. же попавший по твоей же схеме, видимо. По моей абсолютно. То есть нашли видео, но он там с оружием, действительно, там где-то. И вот. И вернусь а к Миду. То есть, со стороны МИДа, ну, я действительно чувствовал поддержку. Вот я благодарен, и фонду очень благодарен, они сделали для меня максимум, что могли. Скажем так, каким именно образом тебя э, получилось вызволить, то есть это было чис чисто юридическое отбитие тебя от чешского там правосудия в кавычках или без кавычек, либо же у них там была возможна схема, к примеру, там занести денег какому то чешскому судье? – Денег вряд ли заносится mm -hmm. чешским судьям, такого не бывает. – там, там коррупционных каких-то моментов вообще нет, да? да. – мы скажем так, я подготовил или мы подготовили э, документы которые э -э, доказывали, что меня физически э -э, здесь не было. А ты физически здесь был? Ну, <laughs> то есть, называется, как это, слукавили? А, нет, мы, это не лукавство, это... Ну вот, ты читал Сунзы Искусство войны? Я вот. не читал, я знаю, что это, ну, но он вот не читал, честно. Первый пункт, вернее, первая глава, седьмой пункт. Если у тебя чего-то много, показывай, что мало. Mm. Если ты сильный, показывай, что слабый. И так далее. Я просто использовал то же оружие, которое использовали они. Но они использовали его по беспределу, а мы его использовали исходя из тех знаний, которые я накопил, наблюдая за mm -hmm. тем, что они мне готовят и как они к этому подходят. Прокурор не удосужился найти никакие доказательства. Вот, благодаря нашей спецоперации это было невозможно, хотя они сюда выслали в Севастополь чешского репортера, специально когда произошло это произошло после суда 18 февраля где-то 19 20 он выехал и здесь был три дня и он пытался поговорить с несколькими тут моими хорошими соратниками скажем так и вытащить из них информацию но они очень умно все говорили что не знают не понимают и Прямо вот в это канун дело. начала спецоперации. Да, это в канун mm -hmm. начала спецоперации. Вот. Мы тоже этого человека идентифицировали, потому что он странным образом... Мы тоже, кстати, познакомились здесь на... Уже проводили в Севастополе первый международный антифашистский съезд. Mm -hmm. И вот приехали тоже пара чехов. Я очень обрадовался, потому что мог поговорить языком. Ну, вот такой вот простой парень, дурачок. А они, видимо, совсем непростые были. Так вот, он там со мной задружил. Он действительно работает оператором на региональном телевидении в Чехии. Вот. Ну, как я предполагаю, что он, конечно, совсем не простой, потому что там был вот момент заключительный в этой самой тюрьме, когда мне передали, что он проще, чтобы я позвонил ему, я позвонил, он говорит, ну ты меня на свидание, позови. Я говорю, да-да, хорошо, вот, и тут у меня дочь ковидом заболела, она не пришла, а я забыл его внести. И у меня в камере лежала даже лежала бумажка, которую я не передал тюремщикам, чтобы они забрались его фамилии. И тут странным образом меня вызывают на свидание, и приходит он. Я говорю: что ж ты здесь делаешь? Как ты попал? Он, ну как, ты же меня вызывал? Угу. Интересная история очень. Я прям меня осенило сразу, что: ой-ой-ой-ой-ой, вот это еще откуда. То есть, вот такие вот интересные То есть он общался уже с сознанием того, что он туда попал как бы не просто так. Да, да, да. Я пытался по телефону как-то здесь вразумить людей, но они меня услышали, вот, и ему предоставили минимум инфо информации вообще, любой, и не надо было. Вот. А мы, в свою очередь, подготовили неопровержимые доказательства, то, что все это ложь, и у судей, собственно, не оставалось никакого выбора. Прокурор пытался, один и тот же прокурор, был у меня все это время. Чем он примечателен был? Первое, он разбирал дело о взрывах в Вербетице. Ага, ну я да, да известно где а нас обвинили это? во взрывах угу. и также там у них местный скандал был коррупционный с бывшим министром обороны женщиной которую обвинили в коррупцию там, при покупке каких то там истребителей и в общем 10 лет она там, ну, ее преследовали она и сидела в тюрьме и сняли с нее обвинения потому что он просто это все придумал и вот в моем случае он Мало того, что он там придумал, это откровенный, открытый русофоб. И на первом суде его взятии под стражу, там звучали такие вещи, что ты, Путин, Россия, там, вы там убиваете людей в Буч, прям в прямой. А мой адвокат в это время, вот наш русскоязычный, вместо того, чтобы как-то там протестовать, молчал. Собственно, вот. Ну и... Этот же человек, он влез на главном суде в полемику, что мне и нужно было, вот. и я его тоже, соответственно, там, пояснил на последнем суде, что такое киевский режим 2014 года, кто совершил этот переворот, что все эти люди военные преступники, включая этого, конечно, псевдо-президента Зеленского. Ну вот и так далее. И тут судья очень интересно отреагировала. Она смотрела долго на эту перепалку. И ее вердикт был примерно таким. Мне неинтересны ваши политические дебаты здесь. Но вы, господин прокурор, за те полгода, которые у вас были, не предоставили ни одного доказательства. И, собственно, там не было жертв следствия этого террористического акта, mm -hmm. да, там, моего. Он очень расстроился. Я этого, конечно, тоже не ожидал, когда услышали, что, собственно, снять с меня все обвинения. Это был как гром среди ясного неба, потому что Напомню, что все эти судебные процессы, которые у меня там были, они происходили в здании тюрьмы, и, то есть меня даже не вывозили, угу. а это значило в свою очередь что я уже фактически приговорен. Угу. То, есть... то есть для тебя стало неожиданностью то, что в какой-то момент когда тебя освободили с под стражи? 20 октября. То есть тебя вот это, это происходило в день, как бы, собственно, вот этого вот, последнего судебного заседания? Да. И ты не, не, не ожидал, что произойдет вот так, что тебя освободят? Абсолютно. Не, не то, что не ожидал. Мне, мне показалось очень странным, что накануне 5 сентября там проходил опять же закрытый суд о, том, о продлении меня под стражей. И мне судья задала какие-то очень странные вопросы относительно того, хочу ли я вернуться в Россию. Я говорю, ну, конечно, я говорю, это моя страна. И я не понял, в связи с чем. А 9 сентября ко мне быстро очень прибежали адвокаты и подкладывают бумажку и говорят, слушай, тут вот такое дело, что не надо подавать апелляцию, можем подать апелляцию, и ее рассматривают месяц. Мы теряем время. Я замер и не понял, что они сказали и почему они сказали, но что-то почуял. Они мне дали готовую бумагу, отказ от апелляции. Угу. Говорит, нам нельзя терять время. Я говорю, хорошо. И вот очень быстро этот суд, фактически 20 октября, и там тоже очень интересно было, это первый раз увидела и консул, и переводчик, и потом мы рассказывали с другими там судебными переводчиками, адвокатами такого не видели, то есть меня отвели на перерыв, Куда-то в первой половине, во второй половине опять привели там через час. И картина, когда адвокаты сидят и открывают конфеты там, едят коробки с конфетами различные, раздают очень хорошее в настроении Секретарь судьи тоже кушают, и я не понимаю, что происходит, почему. Ну, а потом, в общем, пошел этот процесс, и уже выступил, когда судья, это, конечно, был шок. И для прокурора тоже это был шок. Для всех. Для всех. То есть, я просто не поверил, потому что я думал, что ну все. Думаю, минимум, минимум. Хорошо, что они переквалифицировали. Значит, они запросили 9 лет. Думаю, ну 9 лет. Думаю, ну хотя бы, может быть меньше. И вот Там же еще был такой момент, что мне адвокаты трижды предлагали сделку со следствием. Mm -hmm. И у тебя получается интересная ситуация, когда тебе грозит статья за терроризм от 20 до пожизненного, а тебе предлагают 5-6 лет сделку. Угу. То есть это когда судья, прокурор и твой адвокат договариваются, что останавливают весь процесс, ты соглашаешься и тебе дают там, этих 5-6 угу. лет. Я трижды отказался от этого. Там даже был один из предложений уже три года. Я сказал нет. Адвокаты рекомендовали ли сам? Да, адвокаты рекомендовали. Адвокаты вообще интересная история наша все. Вот эти, когда тебе рассказывают, что это правильно, что вот так вот надо, вот, что вариантов нет, что вот в лучшем случае переквалификация, mm -hmm. на более слабая. Вот, но я был внутри очень зол раз И меня единственное беспокоило, что были все бумаги, факты, uh -huh. которые я запросил. Вот. Ну и, видимо, судья приняла, кстати, это решение на основании тоже этих разговоров. Она очень внимательная, они все слушают. Я это понял из самих судебных заседаний, что судья информирован, о чем я говорю. Соответственно, они прослушивали эти аудиозаписи. То есть, вот эта последовательность тоже сыграла роль. В общем, в общей копилке. В общем, скажу так, удалось тактически переиграть. И это хорошо исполнили адвокаты. Вот я снимаю шляпу. Как быстро ты уехал? Из Чехии. Ну, по мнению моих адвокатов, она и выступила. Одна, там противоречиво, два адвоката. Твои же один человек говорит, что нельзя выезжать что, да, с меня снято обвинение, но прокурор подал апелляцию, и у них есть, я вот не помню процессуально, 8 дней почему-то. И вот в эти 8 дней мне могли предъявить еще одно обвинение. Второй адвокат сказал, что никаких, она официально это сказала в средствах массовой информации, что никаких ограничений по передвижению в рамках Евросоюза у меня нет. Ну и мы сообразили, мы предполагали, что если я пересеку границу с Польшей или Германией, по абсолютно такому же внутреннему запросу между Украиной и Германией, допустим, меня также арестуют. И пойдет это все снова. Поэтому мы решили не тратить время и мы с э, человеком который мне помог очень благодарен саша барабанов мы э, выскочили через э, австрию в венгрию там нас тепло очень приняли в нашем консульстве тоже получили справку и далее в сербию и из сербии единственным билетом я улетел в сочи это вот на восьмой фактический день, 28 октября я улетел. А если бы эта ситуация не разрешилась для тебя освобождением, вот чего ты сам ожидал? Чешской тюрьмы или выдачи на Украину? Я был готов и к выдаче на Украине уже, когда мы решили все, что выдают. Но для... мне показалось это более легким вариантом. Почему? Я объясню, потому что я очень э, верю в то, что наши меня бы э, отбили и поменяли бы на Украине, несмотря на то, что происходило бы там в тюрьме это какое-то время. Может быть, э, ну, там же поступали и угрозы моей семье, что вот сейчас сейчас на годовщину Крыма ты уже будешь у нас. <связывая> <связывая> Эти сообщения были еще осенью. Ну, как-то вот интересно совпало, что суд был 18 февраля. И, по идее, ровно месяц, да, меня могли экстрадировать, если бы вот не решение министра юстиции и не начало нашей спецоперации. Ты когда освободился и выехал вот этим вот путем Австрия, Венгрия, Сербия, Россия, ты э, знал, куда ты едешь в Россию? Зачем? Чем ты будешь дальше заниматься? Ну, нет, как, как чем заниматься. Ну, чем-то я занимался. Э, вот. Мне было понятно, что мой опыт, который я там накопил, мои наблюдения, особенно э, вот эта внутренняя адвокатская кухня, которую я понимаю, скажу страшную вещь. Я предполагаю, что нашим адвокатам, которые там, не всегда и не совсем выгодно, чтобы человек выходил. Это звучит очень страшно, но не хочу, опять же, говорить, наговаривать изо всех, и про всех, очернять. Но. Когда я услышал ключевую фразу своего адвоката, что готовься минимум к десятке или к пятнашке, у меня вот как снизошло все наверх. Я вот особо благодарен партии ЛДПР угу. вот, Леониду Эдуардовичу Слуцкому. Он лично э, помогал и э, вот выделил определенную сумму, которая вот, кстати, ушла там никуда, как угу. бы, но это единственная партия которая вот очень сильно очень сильно плотно загрузилась вот. но в этом кстати участвовал еще и Мария бутина uh -huh. очень там достаточно они весомо помогли Мария и это единая россия единая россия но это вот как раз человек который прошел uh -huh. тоже сам, тюрьму сам прошел тюрьму да, она, mm -hmm. да да да она понимает насколько это все весело было. Ну, ну, вообще, она, конечно, молодец. Что сказать, это вот, собственно, два человека, две личности, которые участвовали. Угу. Вот. Ну, ну. То есть, ты без поддержки не был все равно. За тобой кто-то достоял. Ну, я не имею да. в виду, что там что-то всемогущее, которое тебя по-любому должно было вытянуть, ну как бы у тебя за плечами были люди. Были, это несмотря на то, что, опять же, мне вот постоянно упоминают мою критику Владимира Влад... Владимировича Путина. Угу. вот в его... Скажем так, тот срок до СВО. Угу. Вот, ну я считаю, что умные люди они сами понимают, что где критика, а где, конечно. Слушай, ты вернулся сюда. А к тебе были вопросы со стороны российских спецслужб? Нет, нет, вообще, не вообще никаких. Есть, там... Единственное, когда я прилетел в Сочи, меня, конечно, отвели, поговорили там полтора часа, угу. ну на этом все. Ты приехал, ты сразу в Севастополь поехал или, вот, скажем так, где ты сейчас обосновался? В родной гавани в Севастополь? Ну, конечно, да? ну, Севастополь, я считаю, я считаю, что Севастополь, ну, это мой родной город сейчас. Угу. И первое место, куда я поехал, конечно, Севастополь. Угу. Чем ты планируешь заниматься? Ну, сейчас вот была поездочка гуманитарки мне очень хочется сейчас восстановить документы меня там выписали отсюда пока я там был Но вот эти все потери нужно восстановить. военный билет все дела и мне конечно хочется именно туда в зону приносить какую-то пользу в зону с вами если вы. Да, да да да да либо с казачеством в любой форме вот сейчас если честно мне не позволяет здоровье моя болячка она непредсказуемая и сегодня там я могу что-то делать а mm -hmm. завтра не могу соответственно мне нужно думать и подбирать так чтобы не подставлять людей то есть это, я не должен быть в таком коллективе в котором будет зависеть там, от моих действий их жизнь соответственно нужно либо восстановиться для того чтобы начать либо сейчас вот в этом состоянии делать что ты можешь и... Ты можешь рассказать о своих планах, чем бы ты хотел заниматься и чем у тебя, к примеру, есть возможность заниматься? Я считаю, что все планы у нас должны сейчас быть нацелены на нашу победу, связанную с денацификацией не только Украины, а НАТО mm -hmm. в том числе. Mm -hmm. вот, я считаю, это уже перерастает. Вся история в глобальную и нужно идти до победы. И каждый человек, я считаю, должен вносить какой-то свой вклад. Делай, что делаешь, будет, что будет. А вот я, что могу, буду делать сейчас. Либо гуманитарка. Очень важный вопрос, я его вот сейчас планируется поездку в Москву. Хочу все-таки поднять и закончить и, и докончить вот эту историю с возвращением наших заключенных, потому что тот алгоритм, который на сегодняшний день присутствует, я считаю, он не совсем не соответствует реалиям. Нужно наших вызвалять, и а позволять можно именно равноценно. Равноценно – это значит обменный фонд. Обменный фонд – это значит те люди, которые… Приехали в Украину убивать русских солдат, которых мы задерживаем, наемники, я считаю, что вот этот обменный фонд нужно использовать. Вот. И не только в, в случае с нашими военнопленными, военнослужащими, но и с теми людьми, которые сидят в Европе, потому что страдают они не меньше нас. То есть я вот ну, сам понимаю, я это прошел, что ну, такие вот издевательства и пытки, ну, они, может быть, в некоторых случаях, в некоторых случаях даже тяжелее переносятся. И сейчас момент, когда это можно сделать. То есть да, даже в ультимативной форме, что давайте менять ваших, там кто хорватов, немцев, угу. на наших тем более существует консенсус между Соединенными Штатами и этими странами НАТО, проблем никаких нет, давайте наших вытаскивать. – А как ты считаешь, это, в принципе, возможно? – Конечно. Я в контакте с Виктором Бутом, угу. я знаю, что этот вопрос уже поднят в Госдуме. – То есть у вас, извини, как бы сформировалась некая группа бывших сидельцев западных, ты, Бут, Бутина, я, может быть, как бы как-то сейчас неправильно все акценты расставляю, но вот я как я вижу. <связывая> Нет, это скорее скорее, наверное, не то, что совпадение, а правильное применение тех людей, mm -hmm. вот в идеале, должно быть так, которые прошли через это. Потому что у Виктора свой опыт огромный, у Маши свой, и у меня свой. И мы, объединив эти опыты, мы можем сделать эту систему правильный какой-то алгоритм да, создать новый его нужно делать его нужно делать вот я очень уважаю татьяну Москалькову, но я думаю что вот эти подходы нужно немножко поменять нам и нужно более агрессивно и более активно этим заниматься это очень важно для и людей и для именно престижа нашей страны мы действительно своих не бросаем, и мы за любого человека должны держаться и вытягивать его. Это мое глубокое убеждение. Дай Бог, когда мы начинали разговор, речь была о том, чем ты занимался здесь в период русской весны. Я тебе скажу так, просто я за пару недель до интервью общался с одним из бывших самооборонцев. Вот, ну, у нас людей, которые были в самообороне Севастопольской, довольно много как бы, в Севастополе. Вот, а, я говорю: вот Александр Франчити. Он говорит: слушай, говорит, очень специфический персонаж. Все о нем знают, но никто о нем не знает. А, это, я передаю как бы, слова человека. Как бы, то есть, возможно, он с тобой не соприкасался или еще что-то. вот а, Мог бы как-то прокомментировать это? То есть я знаю очень часто претензии одних людей к другим, в том, что. Так где он был, да, чем он занимался, как бы, да, то есть вот мы там были там условно на блог-постах или еще где-то. Вот что бы ты мог сказать о человеку? – человеке? Ну, то что они были на блог-постах, а я Я на... не про него конкретно, я об да, В общем. Да-да, то что кто угодно был здесь на блог-постах, mm -hmm. а я на этих блог-постах был и меня никто не видел, это факт. Вот. но меня во-первых знали по позывным. Начиная от Верхнесадового. Угу. То есть мы когда переговаривались, там визуально даже «Северный ветер» знали все. Кончая, я не знаю, вот, наша севастопольская оборона, там, кто там, от Щенникова, То есть нет, те люди, которые они знают, они знают. То есть это росляков это вообще первый человек, угу. которому я молча э, вручил, э, в руку вложил группу и попросил нигде списке убрать отдельно. Моей... Чтобы понимать, моя группа была внесена в списки отдельно. Угу. Ну, в смысле, они лежали, но не в общей этой папочке. А, кстати, моя бывшая девушка, она тоже с первых этих часов и до конца сидела и вела административную эту работу. Это вся история вот когда раздвоился даже уже севастопольская оборона, часть росляков уехали на Камыши, мы остались на Советской. Но На самом деле я нигде не оставался, потому, потому что я был все время в лесу. Я приезжал на Советскую, либо там несколько раз в Камыши. Мне было все равно, у меня, мне было некогда. То есть я практически там по 3-4 часа спал, а остальное время я проводил в лесу. И еще, раз уже речь да. зашла о бывшей девушке, тоже для меня внутри вопрос не факт, что ты захочешь на него отвечать. а Бывшая девушка, ты вроде как женат на чешке или на гражданке Чехии, да, как? то есть, так правильный. Вот и бывшая девушка здесь. Ты многоженец? Нет, мы развелись в 2005 году угу. со второй женой. А. Все. И женщина твоя была, вот на тот момент она была севастопольская. Да. Да. Все, добро. Саш, что ты можешь сказать по поводу перспектив СВО, войны? Кстати, для тебя это СВО или война? Я скажу так. Против нас все страны НАТО, и они это говорят с первого дня, они ведут войну. Мы сейчас подходим к тому моменту, к пониманию, это уже явно, что это не будет уже СВО, это, будет, это идет война против нас. Соответственно, я думаю, нам нужно этот термин тоже снимать, но это высшее руководство. Я не думаю, что это как-то принципиально СВО или война, против нас ведется война. – Товарищ история, которая в Чехии была, это честь войны? Ну, однозначно. Mm -hmm. То есть, против меня, ну, вот если лично брать, ну, а против меня, да, это они начали войну. И... Ну, не против тебя лично, как бы сказать, а против как бы, страны в целом, как бы, просто ну, твоя, да. твоя частная история, часть общей войны. Нет, не так. Я часть своей страны, mm -hmm. и когда я говорю, я себя отождествляю только с Россией, поэтому, ну, как единое целое. У нас есть перспектива выиграть эту войну? Мы ее выиграем. У нас не то что перспектив, за нами правда, за нами правда, любая правда. И она там не то что одна, Это куда ты не посмотришь, мы правы полностью. А на той стороне не то что неправы, на той стороне ну, это как в драке, когда тебя хотят просто убить, зарезать, уничтожить. А ты стоишь и там что-то сомневаться будешь. Нет, конечно. А сила ты в правде? Прав. Это как брат... Однозначно, сила в правде, в истине. Был... Брат был прав, сила в правде. Сила в истине всегда, и мы на ее стороне. Можно нас как угодно называть, что мы такие, сяки, этакие, что-то мы не то делаем. Нет, у нас свой уникальный путь. Наша страна вообще уникальна тем, что вот эти 200 с лишним народов тысячелетиями живут. Никто, никаких религиозных у нас стычек никогда не было и не будет. Вот. Отдельный разговор. Я... Нет. в нашей последней истории очень много разных. Нет, так, это, очень, об этом сейчас не будем. это очень мелкие вкрапления. Mm -hmm. Я думаю, что они тоже были не без помощи Запада, если mm -hmm. честно. То, что касается вот этой ситуации, я понимаю, что нас просто хотят уничтожить. Но шансов нет. Никаких. Мы выиграем это миллиард процентов. Единственное, что это надо сделать э -э -э, минимальными потерями. Где закончится, скажем так, где закончится эта война, и когда ты сможешь констатировать, что все, мы победили? И во, Львове. во Львове. Во Львове. Спасибо большое. Друзья, просьба. Проекту ⁇ Около войны ⁇ важна обратная связь.